ребята привет раннее утро за окошком еще темно а я уже собираюсь в африку вот так выглядит то что я с собой беру немножко документов всякие зарядки телефон прям для камеры зарядки жесткий диск аптечка британ специальный кошелек для путешествий и немножечко вещей сейчас все это сложу. Вот так вот. Все собрали. Готов. Едем. Оцените, как вам новая камера моя. Нравится качество. Если нравится, напишите в комментах, что лучше или хуже стало. В общем, только пролетел в Амстердам. Сейчас иду на пересадку и лечу в Луанду. Ага, довольно три часа. Пойду сейчас в бизнес-зал, потусуюсь. Всякие штуки есть прикольные. Строитель например, видите? место где люди могут лежать смотреть в окошке есть тоже где можно лежать и прикольная штука часто так делают в европе в америке просто обычная вода добавляют всякие там, фрукты овощи травы там еще что-то они придут вкус на воде то есть она вкусная как вода обычная ночью с вкусом так интересно время 10 вечера аэропорта как будто вымер никого нет у меня вылет 1045 вышел немножко пораньше хочу размяться, погулять, что стал уже сидеть и есть, и пить все время. То делаем последние шаги и уже через несколько часов мы будем в Уланде. Вот мы прилетели, выходим. У этого самолета есть две специфики, две фишки. Первая фишка это то. Что подавляющее большинство пассажиров были белые вообще практически все 99 процентов а, что меня очень удивило я как бы ничего против не имею но просто не ожидал обычно в том направлении в которое ты летишь очень много местного населения а, здесь все белые вообще практически все и вторая фишка это то что видите некоторые выходят а некоторые не выходят а, самолет летит дальше то есть мы сейчас так на маршрутке прилетели до Луанды пилот сказал 15 постановка. все выходят а мы летим дальше так вот такая вот значит квартира заходишь сразу холололы холололы тут телевизор ноутбук мой стоит здесь кухня где все готовится кстати какой вид интересно, из холла и из кухни на улице что там видно мы на 16 этаже вот здесь Луанда чуть-чуть видна. Ну, вот, так сказать, это все принадлежит компании Total. Ребята работают в Татале. Вот, рядом еще дом строится, прикольно. Там две э, жилые комнаты, я не буду вам их показывать. Ну, вон там вот комната за углом, и вот здесь вот комната. Туалет, тут есть туалет. Душевая сон, тут есть туалет. Ну Вот и дальше коридор пошел. Ну и тут еще возле кухни небольшой складик, где всякие штуки хранятся у них. Ну, типа там прачечная и склад. Вот такая квартирка в Луанде, Ангола. Еще тут есть бассейн и прогулочная зона. Ну, сейчас пойдем посмотрим вместе все. Пойду сейчас прокачусь на седьмой этаж. Та -дам. Та -дам. Та -дам. Та -дам. Вот так вот выглядит Луанда с высоты седьмого этажа. Мы живем на самом берегу А у нас отель с Игорем забронирован где-то вот здесь, вот примерно Примерно где-то вот здесь вот. Называется район вот. Там мне сказали, что... Я думал, тут можно будет купаться, я выбрал нам отель там А мне сказали, что там купаются только маленькие детишки местные Вот, поэтому... Будем мы с купаться. Бассейн небольшой с видом на море. А теперь поедем за машиной. Все, таксист меня высадил. Приехали в российское посольство. Вон уже. Знакомые картинки на стене. Тут где-то рядом стоит наш дастер. А энтрада? Да. Энтрада? Руся? Да, окей. А бригада? Прикол в том, что здесь все говорят по-португальски. А я португальский вообще не знаю. Знаю немножко испанский. Но испанский, португальский они похожи чем-то. Но, тем не менее, разные языки. Так что выручает мне это чуть-чуть. Так, Моя знакомая, которая здесь живет, экспат, которая работает на международную компанию, на французскую, так меня запугало местными нравами, что мне теперь в каждом втором мерещится какой-то бандит и преступник. Вот. Один из первых советов был, который она дала мне. Сказала, что если к тебе на улице с оружием подходит, то не сопротивляйся, отдай все. Вот. Это удивительный совет, но в то же самое время задумываешься, действительно стоит сопротивляться или это просто деньги. Вот, ну, по крайней мере, надеюсь, ничего подобного у нас не произойдет за всю поездку, не только в Анголе, но и дальше. Но, тем не менее, э, такой свет нам не дала, ну и вообще, в принципе, говорю, что здесь это очень распространено, на каждом углу могут быть такие проблемы. Э, быть осторожным э, и в трущобы всячески советовала мне в трущобы не соваться. Тем более вечером или ночью. Ну что, забрали мы наш Дастер. Значит, вот он стоит. Жив-здоров. Две проблемы. Первая. Одну запаску сперли. Только одна запаска осталась. И вторая проблема. Разбили нам стекло. Это ребята из посольства. Заклеили пленкой. Машина стояла здесь долгое время. Все было в порядке. Сегодня ночью разбили стекло. Поедем менять сейчас. Сейчас я Игоря заберу и поедем менять. Блогер, я жду Что тебя 30? уже час. Час? 50 минут. Здравствуй, Рома. Привет. Как я Долетел. Очень... Долетел. Я у был У меня был интернет, у меня была связь, мне звонили, так я разговаривал в телефоне. Нам ребята из посольства помогают ремонтом машины, привезли в сервис. Сейчас они, короче, работают до шести, время пол шестого, не знаю, получится сегодня, не получится отремонтировать. Если получится, то сейчас сделаем такое, завтра утром поедем, если нет, то завтра. Хэллоу, смотри, могут разбить или забрать машину. Приехали в отель, заселяемся. Это отель дедушки Обамы. Вот он нарисован здесь. Называется Томсон. Один из самых дешевых отелей в Луанде, который я нашел. Стоит 100 баксов за ночь. Заходим внутрь. Привет, Привет. ребята. Привет. Вы попали на канал Лизантиев. Uh, здесь кушать. Посмотрим. 6 тысяч. Or... Yeah. Это сколько получается? Я не знаю. Это 15 долларов. Давай посмотрим, пока моему uh, uh, is, um... Как вы можете показать меню, пожалуйста? Мясо okay. Тут на морепродукты есть. Слышишь? Тут а, мясо не очень, тут надо морепродукты есть. А сейфуд? Ну, симпатичный отель, смотри. Сан-Бредок есть. У завтрак есть, завтра утром будет. И на гитаре поиграем. Все, круто, оставимся. Ну, Маленький номер, маленькая кровать. Зато с видом на море смотрим. Да, вообще, I конечно, молодежный. Вам Маленький номерок, Да, очень красиво. как в России сегодня? Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Нуль. Игорь, ничего, что ты на крышу вышел? Может, пойдем по соседним отелям, номерам смотреть? Как там в соседних номерах? Вон там соб пойдем, да? собака, она не вот, короче, предупредил охранника, что у нас нету стекла. Сказал, сможет может смотреть, глаз не замкнет. За это я ему утром заплачу. Фишка Анголы еще в том, что, а, меняя доллары на местные кванзы, курс примерно 180 кванз за 1 доллар. Кванзы? В банке, в банке, да. Кванха. Вот, а если ты меняешь на уличных менял... Надо на какие вытянуты. Как, прям как это. Да. Прикольные бабки. Вот, а если ты меняешь уличных менял, курс 350-360 кванс за 1 доллар. В два раза. Прикинь. На. Если ты платишь, соответственно, карточкой, то ты также платишь по курсу официальному. А, -а, -а. а неофициальный Точно, курс кто? два раза выгоднее получается. Да, как тут написано, как тут говорят, карточки нет, они везде принимают. Ну, слушай, ну, в отеле там в столице, я думаю, везде можно заплатить. Да. Ну как бы, фишка в этом? Поэтому. Анголы считается очень дорогой страной, а части из-за этого. Поэтому везите, ребята, кэш. Да, везите кэш, а это будет реально. Сидим с Игорем в самом крутом ресторане в Анголе, на берегу океана. Заказали себе еду. Игорь заказал себе вегетарианское блюдо. Не, это фасоль. Фасоль с перцем. Ну как остренько? Да, ну только это не то слово Я просто сейчас думаю, что у меня кишки вылетят. Ну приятно это. Ты пивом туши? Я тушу. я взял доширак. Свежевыжатый, на насечку. А я посмотрел, кто взял. Да, и грызялся вторую порцию. Вот ценник здесь дороговатый. Вот мой доширак стоит. Сколько? 10 долларов где-то.